Толстовки, свитера, футболки стоят по-разному от 28 до 45 долларов за штуку, но текст на всех одинаковый. Оружие не убивает людей. Олег Болдуин убивает. Одежду с таким принтом теперь можно приобрести в интернет-магазине Shop Don Junior. Он, в свою очередь, привязан к официальному сайту Дональда Трампа-младшего, то есть сына экс-президента США. Надписи на большинстве товаров провокационные. но вот, скажем, сумасшедшая тетушка Нэнси, про спикера э, парламента... Спросите Палата представителей и конгрессвумен демократа Нэнси Пелоси. Однако пассаж касательно болдуина, даже из такого общего ряда все равно явно выбивается. Фактически сторонникам Трампа предлагают надеть на себя обвинение в убийстве. Хотя никаких официальных обвинений голливудскому актеру после трагедии на съемках фильма «Ржавчина» никто пока не предъявлял. Отсюда бурная реакция ряда американских СМИ. Мол, семейство бывшего главы государства разжигает ненависть, издеваясь над человеком, который сам стал жертвой рокового стечения обстоятельств. Но тут, конечно, надо копнуть поглубже, чтобы понять причины столь резкого отношения к артисту со стороны Трампов. А в чем эти причины заключаются, объяснить не Станислав Бернваль, Станислав, добрый вечер. Алексей. Ну, очевидно же, результат застарелой вражды. И новой политической президентской гонки. Месть блюдо холодная. Республиканец Трамп-младший встает на тропу давно начавшейся войны с актером демократом Болдуином. Как это э, дав, как бы давая понять, это тебе за папу. Американская пресса в этом поступке сына экс-президента увидела травлю Болдуина за его позицию против Трампа отца в период последних двух избирательных президентских кампаний. И у этого поезда мести теперь, кажется, сорвало тормоза. И он несется в тартарары на всех парах, снося все на своем пути. После выборов 2020 года общество в США находится в состоянии напряжения. Это напряжение не только экономическое, не только связанное с пандемией, но и связанное с резким обострением противоречий между разными группами общества, между растущей поддержкой республиканцев, которые плохо они агитируют или хорошо, но в перспективе имеют возрастающие шансы вернуться в Белый дом. Ну а я же напомню, что Болдуин был ярким критиком бывшего президента, не раз высказывался за ограничение продажи оружия и против Национальной стрелковой ассоциации. Судьба сыграла с ним воистину злую шутку. А еще, помнится, актер называл Трампа старшего идиотом. Зачастую, переходя на личности, Болдуин публично троллил президента, у которого, как известно, с чувством юмора не все так хорошо. Его пародии на Трампа вызывали у последнего неподдельную ярость. И вот, как а, говорится, держи ответочку жесткий, даже неуместный троллинг а, переламывает самого актера-антитрамписта напополам? Ну, это такая культура. Это, это культура американских выборов. А, и там тишорты, наверное, продаются. У Трампа очень много э, сторонников. И а, такой тишорт выйти, наверное, это, в общем, и притичит, тем более, на его выступление. Он сейчас все больше и больше... Ездит по стране, собирается там тысячи его поклонников, там эти, эти шорты будут продаваться, как горячие пирожки. Ну, в общем, это, как, опять же, подытоживая, хочу сказать, что такова культура американской выборной системы. По сути, Трамп, младший, одним выстрелом сейчас убил сразу двух зайцев. И денег сейчас заработает, и по сути, он дает старт новой предвыборной кампании ПАПы. Уже ни для кого не секрет, Дональд Трамп-старший не оставил президентских амбиций, готов к новой войне за кресло в Белом доме. И в, этом, в этой в войне, которая уже началась, все средства, конечно же, хороши. Я думаю, что это очень такой низкий, достаточно подлинный ход. Но мы должны с вами прекрасно понимать э, из нашего опыта, а другого уже, другой политической борьбы не будет. Уровень политической культуры ниже Плинтуса. Поэтому, если мы с вами посмотрим сейчас, что говорит, допустим, сын Трампа, поверьте, это, ну, немножечко, может быть, отличается от того, что говорил Алек Болдуин по поводу президента Соединенных Штатов. В грязи есть грязь, и той, и с другой стороны. Единственное, что, конечно, жалко невинно убиенную женщину. Ну, а между тем, пользователи в соцсетях и простые американцы, даже из числа тех, кто поддерживает Трампа, считают, что даже если Болдуин и заслужил месть со стороны семьи экс-президента, то повод для этого выбран ну, не самый удачный. А футболки с надписями заденут не столько актеры, сколько родственников погибшей. Но, как уже было сказано выше, этот поезд несется под откос без тормозов и остановить его теперь едва ли кому под силу.